Быстрее стареют, если им не хватает денег. Вот к таким выводам, Миш, пришли ученые. Конечно, услуги косметологов и пластических хирургов стоят недешево. Только неужели ученые раньше об этом не знали? Да нет, ученые выяснили совсем другое. Оказывается, женщины, которые мало зарабатывают, переживают особый психологический стресс. Он-то и вызывает преждевременное старение и даже влечет за собой изменения во внешности. Но при этом считается, что деньги должен зарабатывать мужчина. Впрочем, сколько бы ни было средств, и кто бы ни был главным добытчиком в семье, супругам всегда важно договариваться между собой о том, как будет тратиться совместный бюджет. Надеюсь, несколько полезных советов по этому поводу нам сейчас даст финансовый эксперт Елена Феоктистова. Доброе Елена, утро, Елена. Доброе утро, спасибо, что пришли. Когда начинаются отношения, идет конфетно-букетный период, вот говорить о деньгах как-то не очень удобно, ведь романтика может улетучиться. Вот на каком этапе отношений мы можем поднимать вот эти финансовые вопросы? Когда стороны выбирают жить совместно, или когда уже брак планируется и мы начинаем совместную жизнь, очень правильно договориться об этом заранее, чтобы потом впоследствии избежать каких-либо конфликтов. Заранее не на первом свидании. Да, не на первом свидании, а перед тем, как стороны решают, что все, мы идем с тобой рука об руку и планируем дальше совместную жизнь. Елена, в какой форме должен состояться этот разговор? Для начала обязательно определить тип бюджета, какой будет в вашей семье. Например, это может быть общий бюджет, когда все источники доходов складываются в общий котел и тратятся на общие нужды или на нужды индивидуального каждого члена семьи. Или же это будет раздельный бюджет, когда никакого общего котла не существует, каждый член семьи тратит по своему усмотрению свой источник дохода. И смешанный тип, который сейчас приобретает больше всего Популярность ⁇ это когда стороны договариваются об определенной сумме, которую они ежемесячно вкладывают в бюджет, в так называемый mm -hmm. общий котел, и, и отсюда тратить деньги на общие нужды. Mm -hmm. Кто инициатором может быть этого разговора? Женщина или мужчина? Или это не имеет значения? Это не имеет значения, потому Точно. что это не имеет значения главное, чтобы этот разговор состоялся, потому что это позволит избежать будущих проблем каких-либо. Mm -hmm. Очень важно также определить, какие финансовые цели у семьи будут э, в будущем. Стоит написать каждому члену семьи, какие планы. Когда будет, он хотел, да. когда будет квартира, в каком районе, сколько она будет стоить, какое путешествие, на как часто, на какую сумму, какая машина. Если детей нет, то договориться, на какой срок вы их планируете. Если они уже есть, то договориться, на какую сумму вы планируете. Их Также важно учитывать разницу восприятия расходов и инвестиций мужского подхода и женского подхода. А мужчины очень часто мечтают ну, и стараются вкладывать деньги в бизнес, в акции, в облигации, в депозит. А женщины зачастую вот тратят деньги на какие-то повседневные нужды, на более качественную еду, на брендовую обувь, одежду. И вот здесь важно э, этот момент всегда отслеживать. А, для того, чтобы не получилось так, что постоянно все тратится на мелкие мелочи, а крупные покупки не достигаются. Или наоборот, когда все вкладывается исключительно в бизнес, а также качество жизни. жизни не меняется. Да, люди продолжают жить в в квартире без ремонта или даже в съемном жилье. Здесь важно мужчине помнить о том, что все-таки благосостояние семьи должно отражаться и на условиях жизни. А женщине важно помнить о том, что сколько бы мужчина ни зарабатывал, необходимо достигать крупные цели. А Он мужчина говорит. имеет право на заначку, по-вашему? Если это раздельный тип бюджета, да, конечно. Вы договоритесь об этом. Почему нет? Если это общий тип, и а вы вдруг появились заначку, то тогда конфликт к сожалению не минуем, потому что супруг от вас ждет, что вы будете все доходы складывать в, в общий котел. Mm -hmm. Договоритесь тогда о раздельном типе, и у вас может быть сколько угодно денег, которые вы вправе осваивать по своему mm -hmm. усмотрению. А на ваш взгляд, какой бюджет самый вот удобный для семейной пары? на мой раздельный да. когда каждый каждый супруг сохраняет за собой часть своего источника дохода он может при этом делать сюрпризы своей половинки покупать какие-то вещи подарки дарить и устраивать праздники на свой доход и при этом достигаются общие цели когда в котел скидывается определенная денежная сумма и стороны договариваются сколько они ежемесячно откладывают из этой суммы на там приобретение жилья или на покупку машины да. или на путешествие также еще стоит учитывать разницу восприятия расходов очень часто э, э, стабильности доходов. Очень часто мужчины э, считают, что здорово зарабатывать 70 тысяч, но нестабильно. А для женщины это совсем не здорово. Ей лучше 30, но стабильно, потому что зачастую женщина отвечает за питание в доме, и ей бы хотелось, чтобы всегда деньги приходили постоянно. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Совершенно верно. Угу. И тогда мужчине стоит побеспокоиться о своих доходах и все-таки выделять женщине ежемесячно какие-то деньги. в любом деньги. случае самое главное — это уметь договариваться, носить свои потребности, мысли. Эмоции грамотно, чтобы не ссориться. Браво. Тем более по финансовым вопросам. Спасибо большое, Спасибо. Хотите подзаработать? Так